Сразу шесть стран хотят приобрести российский истребитель Су-34, боеспособный ударный российский истребитель Су-34 пользуется широким спросом на мировом рынке вооружений. В Military Watch назвали потенциальных покупателей модернизированной версии самого боеспособного ударного истребителя. Боевая машина разработана для замены своего советского преемника Су-24, который и по сей день стоит на вооружении восьми стран мира. Самолеты привлекательны для экспорта из-за своих специализированных характеристик. Спрос на такие ударные истребители большой дальности, как правило, был ограничен за рубежом, поскольку более популярными были многоцелевые самолеты с меньшей специализацией такие как Су-30, несмотря на это Су-34 обладает немалым потенциалом для продажи за рубеж. Авторы американского военного журнала Military Watch перечислили страны, заинтересованные в покупке российской военной техники. Алжир. ВВС Алжира проявили интерес к Су-34 еще до того, как он поступил на вооружение самих военно-воздушных сил России. Причем, по неподтвержденным данным, заказ на покупку 14 истребителей, возможно, уже сделан. Африканская страна в настоящее время является крупнейшим иностранным оператором Су-24, на вооружении которой находятся три эскадрильи с 36 самолетами. Су-34 логично заменит своего предшественника. Его более высокая должна быть высоко оценена, так как эта характеристика позволит крупнейшему на африканском континенте Алжиру достигать своих целей за рубежом, в том числе в Европе. Вьетнам. После вливания значительных инвестиций в экономику страны в 2020-х Вьетнам планирует полностью обновить свой салон боевых самолетов. Су-34 может стать самым подходящим вариантом для замены старых боевых машин, уже подлежащих списанию. Учитывая ограничения, форсируемые США на использование своих истребителей, приобретение американских F-16 маловероятно. Этот факт и ценовой аспект дают право предположить, что для экспорта будет выбран именно российский бомбардировщик. Сирия. После стабилизации своей экономики, страна будет стремиться инвестировать в свои ВВС. Полное обновление ударного флота вероятно в конце 2020-х или начале 2030-х годов. Вызвать интерес у Сирии могут модернизированные Су-24, а также Су-34. Последний относительно доступен для Дамаска по цене. Его эксплуатационные затраты ниже, чем у Су-24. Иран ВВС Ирана в настоящее время являются значительным оператором советских ударных истребителей. На вооружении Республики находятся около 30 Су-24 и 15 Су-22, все из которых могут быть заменены в течение следующего десятилетия. Не исключено, что Су-34 приобретут для замены обоих моделей самолетов, а также многоцелевых истребителей, таких как f 4 и Phantoms. КНДР. В настоящее время в рамках эмбарго на поставки оружия ООН поставки России Су-34, фактически невозможны. Однако в том случае, если запрет на продажу все же будет снят, существует значительная вероятность того, что Северная Корея проявит большой интерес к истребителю. Самолет станет эффективным дополнением к арсеналу баллистических ракет островного государства и сможет предоставить защиту от угрозы американских действий на дальнем расстоянии, включая авианосные группы и базы на Окинаве. Пхеньян имеет все шансы получить экспорт российских боевых машин. Ангола. Еще одним потенциальным покупателем российских боевых машин может стать африканская страна. ВВС Анголы на протяжении длительного периода времени оставались ведущими операторами российских истребителей тяжеловесов для других континентальных держав к югу от Сахары. Приобретая по одному подразделению ударных истребителей Су-24 и Су-22 наряду с многоцелевыми самолетами Су-30, этот факт наталкивает на мысль, что в ближайшее десятилетие Луанда может приобрести новые ударные самолеты. Ранее обозреватели американского издания The Drive заявили, что несмотря на свои серьезные преимущества, российский Су-34 обладает несколькими интересными причудами, что делает его одним из самых лучших ударных истребителей в мире. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.